Всем привет! Вы на телеканале ТКФК ТВ и сегодня я сниму видео, которое называется "Приезд моей тети и двоюродной сестры". Давайте начинать. А! Ой, э, я упала. А, да. Ой. Больно крылышко мое. Ну да, да, да. В принципе нормально. Такой, я вчера не убрала вещи свои. Позор, надо убраться. Так, по <coughs> положим вот это сюда. Это сюда. Вот это сюда. Вот это сюда. И это сюда. А вот это? Не люблю, понял. Положу сюда. Так, э надо причесаться все же. Один нет, надо посмотреть, не звонил ли мне кто-то. Сейчас посмотрю. Никто мне не звонил. Сейчас поставлю телефон свой. Ой, сколько времени, подождите. Так, вот часы. Тут. Блин, 7.15, я не опоздала. Мама, я, я пойду в школу. Да, иди, доченька. После школы. Тихо, пятерка, пятерка. У меня пятерка. Надо писать, посмотреть. Мою пятерочку, ура. Так, где она тут мне поставила? Пять, у меня пять, у меня пять. Вот у меня пятерочка. Ай, пожалуйста, у меня надо, у меня пять тоже. Да, круто. У меня пять в четверти. Мама. Um, да, да, да. Доченька, да. Ма, ты опять мне там что-то приготовила? Или что-то меня звала? А, дочка, я тебя звала. Эм, а, то есть ты меня звала, зачем? А, я тебя звала, чтобы сказать, почему у меня зеркальце. Чуть-чуть А, я у нее помол сегодня. Не важно. А, дочка, мне тебе надо кое-что общить, да? Что? Ты мне ободок, мама, купишь? Э, нет. К тебе едет твоя тетя. Apple Jack и твоя маленькая сестренка Пинки Пай. Ура, Пинки Пай! Наконец-то я хотя бы с кем-то поболтаю не на телефоне, а на его. че сколько он приедет? Ну, через час, если пробок не будет. А то так много сегодня карет выехало, потому что в торговый центр надо ехать. А, да, тогда я это пошел. Позовешь меня, когда приедет тетя. Ой, хорошо, мам. Позову. Так, сейчас пока я посмотрел, что задали, так в моем э, интернете. Так, Фу, то есть на телефоне, да. Русский я его вот сделаю. Я его вот сделаю, я его вот делаю так. Вот так вот сделаю. Ой, надо же еще посмотреть. Взеркальца а тут приедут. Приедут. А? Кто? Что? Кто это случил? Мама, кажется, тетя приехала И... с сестрой. А, да, иду, иду. Да, сейчас. сейчас, подожди, открой дверь. Чик, чик, чик, чик. Привет, привет, привет всем. Ой, привет. Привет, Абонек. Ой, а что это вы там это несете? А, это твоей дочки. Ну, уночь моей этой какой-то Пойдем, примяшу мои. А, да, ой, извините, пойдем. Вы там а что? Да, да, припозраковались. Мы в торговый центр. Привет, Радуга. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, тетя. Привет, маленький. Привет, Радуга. Привет, привет всем. Так, все. А, ну, пойдем. А, сейчас, подожди. А, Радуга, я слышала, ты уже отличница, как бы. ну, с одной четверкой считаю, уже тоже отличница. Я тебе вот такие подарки принесла, можете открыть. Хорошо. А, да, это игрушки, просто я думаю, ожерелье, просто как-то игрушки не очень люблю. Ну, ладно, откройте его пока спинки Пинки Пай, хорошо? Да. А мы пойдем кофе попьем. Пойдем, пойдем. Да, пошли, ой, пошли кофейку пить, ой. Ну что, будем открывать вот это, да? Да, сейчас откроем вот эти сюрпризы. Мама там в очереди стояла, эти сюрпризы искала. Ну что же это за сюрпризы? Я открыла, открою. открою. Я... Как-то это так, О, открыла. Сейчас это Ой, открыла. Что это май? Литл Пони написано. Так, что это? Ой, что это? О, вау, какая принцесса Луна. У меня никогда такой не было. Вау, какая красивая у тебя пони. Поиграем с ней? Да. Давай, другая. Открой. Сейчас. Ой, открылась. Сейчас. Ой, тут что-то тяжеленькое. Сейчас. Ой, Ой это же... Киндер сюрприз из яйца такой крутой. Какой клевый киндер сюрприз. Вау! Мне он так нравится, сейчас его соберу. Тут скажем, собери киндер сюрприза Там инструкция. Ой! Сейчас его поставлю вот сюда. Да, вот поставлю его вот сюда. Понятно, что туда же. А я слышал, у тебя еще игрушки есть. Ну да, вот это пони. Но... Я не очень увлекаюсь этими понями всякими. Ой, упал. Сейчас я подниму. Сейчас я подниму. Ой, секундочку. Так. Ну вот с такой штучкой. Ой, полицейский упал. Так, ну вроде бы все хорошие игрушечки мне попались. Вот эти всякие. Ну, Но... ой, зеркало Ну, так-то я увлекаюсь другими вещами. А какие пока покажешь? А, ну, я увлекаюсь телефоном, читаю свою книгу, и вот это папочке делаю уроки. А давай поиграем в прятки а, с вот этой пони. Мне она очень нравится. Я ее буду прятать, а ты искать, ладно. Я вообще. Я считаю, да пяти. Хихий, куда бы я спрятать? Вот сюда я спрятаю, вот сюда она не найдет. Я считаю, до 5 Не могу до 10, раз, до 35, я иду искать. Так, ну куда ты спрятала? Не найдешь, не найдешь. Ой, найду. А, ну жанр. Я ее достану. Вот, чем твоя очередь. Так, закрой глаза. Ой, то есть. Ой, давай прячь. А я закрой глаза. Раз, два, три, четыре, ой, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я иду искать. А, вот она. Я ее нашла легко, потому что она была. здесь вот, спрятана. Да, я спрятала, как смогла. Я и эти игры не играю. Я дома сижу. Угу. Так. Ой, что там у меня? Такого? Ой-ой-ой. Девочки, девочки. Твайлайт. Привет, Твайлайт. Так, привет. Так, давай-ка... <coughs> а, собираться уже, моя дорогая. Пинки Пай. Но, мама, мы еще не поиграли. Ставь игрушечку. Давай, ставь игрушечку. Ой, какая красивая. Игрушки тебе попались. Какие красивые. Ой, спасибо, тетя. Ой, всегда, пожалуйста, солнце. Я тебе еще что-нибудь подарю. Ладно, пойдем, моя дорогая. О, пойдем, мам. До свидания. До свидания. Пока. Пока. Ну как, хорошо поиграла? Ну да, слава богу, я дома не сидела целый вечер. Ну, я поняла. Да, мам. И всем пока. Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Смотрите видео и комментируйте их. Всем пока. Пока-пока.